Сосед, а ты куда? В отпуск на все лето. На все лето? А за домом кто будет смотреть? Вдруг что? Замкание какое? Так у меня пиростикеры стоят. Они потушат любое возгорание. Я и в гараж установил, и боссу подсказал, мы на складе скоро такие установим. Так что бывай, сосед! Пиростикеры. Эффективное средство тушения пожара. Для заказа пишите нам в Инстаграм или позвоните по телефону. Плюс 7843 216 4910. Анимационные ролики Line and Space. Современный метод продвижения бизнеса.